здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала с вами как всегда максим муромцев мы завершили очередной объект это город тюмень микрорайон ожогина двухкомнатная квартира общей площадью 69 и 3 метра квадратных сейчас мы находимся в гостиной комнате здесь наше помещение разбито на две зоны зона дивана и каминная зона. Впоследствии у наших клиентов в этом помещении будет камин. Также хочу сказать, что мы сделали здесь 3D-панели. Это инсталляция в зоне телевизора напротив кровати. И сделали несколько контуров светодиодного освещения. Первый контур освещения. Это у нас алюминиевый профиль на гипсокартоне. Второй контур освещения. Это у нас светодиодная подсветка внутри гипсокартонного короба она автоматически включается с двух сторон. И третий контур – это у нас инсталляция, Если от нашей 3D-панели, там тоже есть светодиодное освещение. Но мы предусмотрели на всякий случай для клиента закладную под люстру, если данного света в этом помещении будет недостаточно. То есть мы не стали делать окольцовку отверстий на натяжном потолке, а после того, как клиенты будут проживать уже в данной квартире, если возникнет необходимость, то они всегда смогут сюда установить люстру. Всю эту систему мы подключили на пульт дистанционного управления, на 4 клавиши. А если кому-то интересно, как сделать вот такие гипсовые 3D-панели в изголовье кровати, либо в зоне телевизора, и вам эта тема близка и нравится, видео будет в конечных заставках. По этому объекту есть первое видео, которое я снимал когда мы начинали здесь делать работы, расскажу вкратце. Вот в той зоне у нас будет в перспективе у клиентов располагаться шкаф-купе. Как я уже сказал, в этой зоне у нас станет 4-метровый шкаф-купе. Что мы сделали? Мы сделали а, на потолке конструкцию из гипсокартона, в которую у нас уже потом, <coughs> впоследствии, а, будет крепиться рельса шкафа-купе. Для чего мы собрали эту конструкцию? То есть не стали делать натяжной потолок? Да для того чтобы у нас по помещению полностью контур потолочного плинтуса замкнулся то есть если бы у нас там была просто закладная под получается шкаф купе и до стены пошла бы натяжка то есть натяжной потолок то у нас бы вот в этом участке вот в этом купешники когда пришли они бы часть плинтуса надрезали до да, плинтус бы оборвался и так сказать наш контур бы разомкнулся и просто видно было бы всю рельсу. Сейчас у нас полностью э, периметр значит, в зоне шкафа и в зоне штор, он у нас замкнут. В зоне штор у нас собран э, скрытый карниз. Что мы еще такого сделали? Я рассказывал, что у нас там будет стоять шкаф, соответственно, там будет дополнительное освещение в шкафу. Мы сделали два проходных переключателя с левой и с правой, из сторон, чтобы можно было и с той стороны включить, и стой также выключить и выключить в зоне шкафа мы также предусмотрели слаботочный щит потому что дальше по помещениям располагать его особо негде вот туда у нас э, зашел интернет соответственно и раскидался по помещениям и э, аналоговое телевидение также тоже ушло по помещениям сверху в, в зоне гипсокартона мы сделали люк ревизионный 30 на 30 для того чтобы расположить там блоки от светодиодной ленты вся которая есть в этом помещении и в соседней кухне то есть у нас здесь блоков порядка 6 и на кухне еще один либо два блока то есть порядка восьми вот таких вот блоков у нас спокойно там в этом участке разместились мы не стали городить никакие внешние щиты да почему да вы сэкономите полезную площадь, площадь данного шкафа под потолком у нас есть пространство до да, которое мы собственно говоря все туда упаковали и в случае возникновения значит, проблем с освещением со светодиодным, наш клиент спокойно может открыть люк, достать блок, увидеть, что блок не работает, там на нем горит зелененькая лампочка, когда он работает, и непосредственно либо заменить сам, либо пригласить специалистов для замены непосредственно трансформатора. Поехали дальше. Сейчас мы находимся на кухне. Что стратегически важного мы здесь сделали для этого помещения, чтобы оно было такой конфигурацией, Мы переместили проем на какие-то 10-15 сантиметров, максимально приблизили его к этой стене, первое, значит. Второе, вот в этом участке у нас э, с этой стороны у нас идет канализационный стояк, значит 50 диаметра, а здесь у нас идут шахты по моему одна если честно я точно не помню по моему одна шахта у нас здесь вентиляционная идет то есть такая вот 110 труба вот но у нас у клиентов с этой стороны будет располагаться кухонный гарнитур то есть он пойдет с этой стороны и в ту сторону для того чтобы так все сделать чтобы у нас не было никаких коробов мы выстроили выстроили вот здесь стенку из керамзита блока то есть у нас здесь была стена от застройщика, и на толщину вот этих коммуникаций, которые здесь проходят, мы выстроили еще одну фальш-стенку. Не стали собирать ее из гипсокартона. Почему? Потому что участок ответственный, то есть будет висеть мебель, да, чтобы это все у нас стояло капитально и надежно. Вот. После чего перенесли вот этот участок сантехнический. Он у нас был с другой стороны. Мы перетащили на эту. То есть выстроили из пола коммуникации от застройщика перетянули их на эту стену также значит дверь у нас в этом помещении будет открываться сюда здесь у нас идет управление светом по данному помещению свет у нас здесь светодиодная подсветка в алюминиевом профиле над рабочей зоной и в зоне стола у нас на стене значит собрана фальш стенка из двух слоев гипсокартона и на нее сверху приклеен кварц винил вот по всем помещениям на этой квартире на полу у нас клеевой кварц винил смотрится очень классно на самом деле хочу сказать что из 100 процентов которые идут на текущий момент объекты в работе да и которые мы подписываем в основном 80 процентов это уже идет кварц винил либо замок либо клей вот там уже клиент для себя сам определяет мы протащили вентиляционный канал сюда как вы можете заметить, вот в этом участке идет вентиляционная шахта. Мы ее здесь закрыли, будем замазывать. Сверху у нас пойдет пластиковый вентиляционный канал в зону непосредственно, где будет у нас стоять вытяжка над варочной поверхностью. Он у нас был вот здесь, то есть по потолку здесь заштрабили в стену, вот в этот участок. Вот в этой зоне у клиента будет висеть телек. Как я уже сказал, на стене у нас клеевой кварц кварцвинил обеденная зона здесь впоследствии будет стоять стол над ним будет свисающие а, какие-то плафоны значит на стене у нас клеевой кварц винил мы его сделали каким образом взяли на стену закрепили два листа гипсокартона честно говоря я не знаю как крепили здесь мы их крепим по-разному когда-то мы их приклеиваем на монтажный клей когда-то на обычную пену а, здесь возможно прикрутили его после чего частично его отштукатурили чтобы стыки значит листов у нас были без всяких ям и впоследствии уже приклеили на плоскость гипсокартона непосредственно сам клеевой кварц винил у нас здесь получился зазор в один сантиметр мы закрыли это алюминиевым уголком значит под цвет алюминиевых молдингов которые у нас присутствуют в данном помещении и заложили туда светодиодное освещение вот этот участок Полностью получается примыкание верхнего плинтуса. Вот с тем верхним плинтусом, учитывая перепад плоскостей, мы обыграли таким же плинтусом, запиленным под 45 градусов. Смотрится классно, несмотря на то, что перепад между плинтусами буквально в 2 сантиметра. Значит здесь у нас зазор, как я сказал в 1 сантиметр, да? куда у нас загружена стадиодная лента и вот такой алюминиевый стоит Уголочек. Значит, примыкание к полу, вот вы можете заметить, оно довольно-таки корректное, никаких щелей ничего не видно. Сейчас мы находимся в спальной комнате. Данная стена выполнена из кирпича. Это у нас стенка в зоне изголовья кровати. Сверху сделан короб, значит, со светодиодной подсветкой. Она у нас управляется вот с такого пульта эта подсветка многоцветная лента стоит rgb то есть будем так говорить все цвета радуги управление идет сенсорное кто не знает просто пальцем вводите по пульту да, по вот такому сенсору и подсветка тем самым меняет свой цвет плюс ко всему у данного пульта есть варианты значит сценариев Переключение данной подсветки. В зоне кровати с левой и с правой стороны у нас сделаны розетки и выключатели. Выключатели у нас сделаны как на центральное освещение, то есть, это у нас будет в данной комнате люстра. Выключатели у нас проходные, то есть со входа клиент включает, да, с кровати с любой из зон выключает. И сделано дополнительное проходные переключатели с этой и с этой зоны получается на вот эту вот подсветку которая у нас также включается дополнительно еще с пульта также хотел бы обратить внимание что у нас вот в этой зоне собрана вот такая польша стенка из гипсокартона для чего мы ее сделали для того чтобы здесь расположился вместительный шкаф купе сверху также гипсокартон как и во всех остальных помещениях контур получается всего плинтуса он замкнут разрыва нигде нету здесь у нас на стенке расположились выключатели данный проем мы тоже частично сместили на какие-то 10-15 сантиметров для того чтобы у нас корректно открывалась дверь и плюс ко всему шкаф пространство увеличить в зоне шкафа как и в предыдущих помещениях у нас есть ревизионный люк 30 на 30 в который мы заложили освещение конкретно с данной кирпичной стены. То есть блок на светодиодную ленту с этой стенки у нас заложен там. Сейчас мы находимся в коридоре, из которого можно попасть в правую сторону. Это у нас будет гостиная, прямо у нас будет кухня. Здесь у нас идет спальня, ванна и санузел. Стратегически важного в коридоре мы здесь ничего не делали. Тут от застройщика остался щит с электрикой, мы его никуда не переносили. Сделали декоративную стенку из кирпича, как в зоне изголовья кровати, значит в спальне. Сделали также э, нишу со светодиодной подсветкой, которая также управляется вот с такого вот сенсорного пульта, как и в спальне. Подсветку мы сюда заложили многоцветную RGB. Сделан у нас здесь потолок комбинированный, то есть... Э, Через разделительный багет несколько, несколько полотен соединены. Это как матовые белые потолки, так и коричневый темный а, потолок. Сейчас мы находимся в ванной комнате. Я с вами хочу поделиться информацией по этому объекту. Значит, данный объект мы затянули порядка 110 дней. То есть у нас был срок договора порядка 2,5-3 месяцев и плюс к этому договору мы еще ушли на три, а может быть и четыре месяца в просрочку. Что здесь у нас произошло? Все, все работы шли, я бы сказал, как по маслу сначала. Зашли у нас сюда мастера, которые работали уже в компании довольно-таки давно. Кто-то полтора-два года, кто-то год. Но мастера зашли проверенные. Те мастера, за которыми не надо было ничего перепроверять, вот. Собственно, вот это была роковая ошибка на самом деле. Мастера сломались на этом объекте. Не понимаю, если честно, почему. Но суть в чем? Тут зашел мастер, кто делал плитку, с чего все началось в предыстории. Вот, плитка, он уже такую и делал на самом деле. Плитка есть простая, есть плитка с фацетом, есть плюсом ко всему мозаика. Вот что значит произошло. Есть подробное видео, я надеюсь, что данный видеоматериал у меня сохранился. Что произошло? Он не выровнял стены, и на черновые стены, которые были от застройщика, он начал укладывать плитку. Естественно, плитка у него поплыла, визуально не видно было, но когда ставишь к плоскости, да, то она жестко очень поплыла. Как это потом выявилось вообще? Мастера, причем, приехал прораб, принял работу, работу принял, после чего мастера рассчитали, а потом только выявили вот этот недочет. Значит, вот здесь сочетание получается, вот в этом участке простая плитка, выше фацет идет, и вот здесь, где у нас идет, получается, стеклянный борт душевой кабины, там у нас мозаика, сколько там, 6, порядка или 5 квадратиков. Вот, суть в чем, значит, он когда укладывал данную плитку без фацета, он ее положил на одни лепешки, будем так говорить, да? А когда укладывал плитку с фацетом, он ее утопил внутрь стены, выровнял по плоскости, по внешней. Плитка с фацетом должна была выпирать, потому что у нее есть передний фацет, да, и она немножко вперед выступает. Он же этот момент, момент не учел, утопил эту плитку, и получилось что? Он сравнял передний край плитки с фацетом, с ровной плиткой. Все бы ничего. Но у нас есть здесь сочетание еще плюс мозаика. И мозаика вот этот перепад между плоскостями, да, а именно между плоскостью, получается, обычные плитки, и между плиткой с фацетом, да, она показала. Вот. И, соответственно, просто вот такой вот чашкой стало, в зоне потолка это стало очень видно. Плюс ко всему на толстый слой, когда он укладывал мозаику, мозаика вся у него просто вот таким вот образом плыла. И если бы мы э, монтировали вот эту стойку, значит, стеклянную крепление, значит, душевой кабины на э, плитку, которая уложена была в первый раз, то, соответственно, мы бы вот это все выявили. Мы выявили это чуть раньше, встретились с с данными заказчиками вот пришли к выводу что мы будем переделывать вот переделывать мы решили каким образом часть плитки мы сняли аккуратно вот в те зоны конкретно которые у нас были запороты как нам показалось после чего тот мастер сказал что работать на данном объекте не будет и просто решил уволиться вот если честно я его не понял, почему, потому что действительно человек надежный был. Что случилось Красиво. с ним, не знаю, я могу сказать. Вот, мастер, в общем, уволился, на объект не вышел и, собственно говоря, теперь живет своей жизнью. Его никто не трогает, занимается тем, чем он хочет заниматься. Зашли другие мастера, они себя били в грудь, сказали, что они исправят этот косяк. Значит, мы закупили... Часть новой плитки, порядка 18-22 тысяч рублей на новую плитку, после чего мастера недели три укладывали эту плитку. Почему? Потому что они были заняты на других объектах, и им до этого объекта вообще особо не было дела. Тоже наша ошибка была. Следующий момент, значит, когда они выложили всю плитку, я приехал сюда на объект с клиентом сам, посмотрел качество. Долго разговаривать не стал. Сказал, что мы полностью теперь снимем всю плитку, и будем перекладывать всю плитку полностью. На что клиент сказал: хорошо, мы поставили сюда нашего разнорабочего, он начал снимать аккуратно плитку. Он снял плитку в целом аккуратно, был часть бой, часть нормальной плитки. Но клей плитки сильно прилип. Он за день, была идея, что он за день почистит эту плитку. Вот, за день он почистил 20 плиток от клея, плюс ко всему, когда он ее чистил, он головой не подумал, что тот плиточный клей, который отсыпается, значит, с обратной стороны плитки, и он падает на ту тряпочку, на которой, значит, он все это дело чистил. Что произошло? Он плиточки ты, конечно, почистил 20 штук за день, но переднюю глянцевую поверхность он все исцарапал. Было принято решение, значит, всю эту плитку удалить с объекта. То есть мы ее просто вывезли, закупили новые плитки, порядка на 40 тысяч рублей еще. Тоже чеки все имеются. Вот так вот получилось, что мы купили новую плитку полностью все. На 50 тысяч рублей. И теперь это все дело будем заносить в квартиру после чего завтра приедут новый плиточник и будет все это укладывать вот так вот наша плиточка едет на объект сейчас сюда вот короче мы ее складываем и будем здесь Делать все отскоблили, все отскоблили. Сейчас будем дальше еще. Толян у нас все почистит стены все заново. Вот, вот здесь новенькие у нас, а здесь старый гора плитки. Вон, вон. Так, а полностью закупили мозаику, плитку в санузел, в ванную комнату и в туалет. Вот, значит, после чего у нас зашел мастер, зовут его Абдула, вот, он зашел, начал делать укладку, и Абдула сделал здесь укладку где-то, ну, наверное, два помещения за недельки-полторы, то есть, не торопясь, были стены выровнены, и потом спокойно пошла укладка плитки. Вот. Это еще тот случай, когда вот для меня теперь национальность, да, не имеет значения. Почему? Потому что люди, которые работали в первый и во второй раз, то были ребята русские. Вот. Поэтому, как бы, знаете, тут рассуждать о том, что национальность, там, таджики, узбеки, там, кто-то плохо делают. Нет, это от человека зависит. У нас вот Абдула работает, у него есть весь набор инструмента на аккумуляторах. То есть, это такой замороченный человек, который себе все это покупает с каждой зарплаты. Это очень хорошо. Вот. Значит, что здесь стратегически важного в данном помещении было у нас сделано первично. До того, как у нас пошли косяки. В этом участке, я сейчас вам ставлю вставку, здесь у нас шли два старика горящие. На текущий момент от застройщика у нас идут вот такие трубы на тоже по центру ванной комнаты не в углу ни где-то не понимаю почему а, проектировщики так делают такие решения как бы да Я, у меня нет слов просто вот этот участок у меня нет слов мы его тоже будем переделывать вот дом четырехэтажный два горячих стояка прямо по центру ванной комнаты мы их углубили в пол повернули на потолке уголками и заштробили в стену. У них были компенсаторы, мы все это вместе с компенсаторами перенесли в стену. Сделали всю основную разводку, заложили теплый пол. Вот. Ну, также сделали разводку по электрике. Вот. Что еще хочется сказать. После того, как Абдула у нас закончил монтаж плитки на этом объекте, вот, мы увидели, значит, как у нас покрашены обои в кухне и в коридоре. То есть, что произошло? Мастер, которая работала, маляр по поклейке и покраске обоев, это она тоже давнешний очень человек в нашей компании был. Значит, был стык, стык, видимо, немножко разошелся между обоями. Вот, она решила стык подкрасить. Но подкрасить не сразу же полностью, да, она прорабатывала, как бы, участок стены, она взяла кисть и кистью прокрасила участок, либо валиком, да, там прокатала, без разницы, суть одна, участок вот на такую ширину. То есть что произошло? По пару сантиметров вправо от шва и влево от шва, допустим, да, у нас закрашен участок был. Потом, естественно, когда мы наносили уже слой краски а, полностью на всю поверхность, у нас, соответственно, а, показалось, во-первых, разница фактуры, потому что стык был более закрашенный и фактуру было меньше видно. Соответственно, он оттенялся под солнечными лучами при дневном свете и как бы выпирал над поверхностью остальных обоев. Вот. Плюс ко всему из-за разницы фактуры получается шов было очень хорошо видно. Это у нас два помещения. Коридор и кухня. Плюс ко всему мастер клеила обои в спальне в спальне она обои тоже испортила стык разошелся мы заказали эти обои обои были заказная позиция мы их подождали еще две недели в общем таким образом у нас вся квартира просто затянулась на вот этот неимоверный срок вот клиент предложил нам снять обои в коридоре в спальне и на кухне почему потому что первое были видно стыки, а второе, он сказал так, у меня был сделан здесь новый ремонт, после чего вы сделали демонтаж, вся эта пыль, грязь села на обои, как бы, но ну, мы решили в этой ситуации как бы не дергаться, а просто пошли навстречу, сняли все обои, купили новые, заказали с Москвы новые обои, все это у нас пришли другие маляры, слава богу, все поклеили, вот плюс ко всему в коридоре кирпич был покрашен мы купили краску его перекрасили плюс ко всему мы купили обои под покраску которая да и соответственно мы еще купили краски и все это дело перекрасили и в итоге вот эта данная переделка по данному объекту вошла нам не в много не в мало а в 200 тысяч рублей сейчас мы находимся в санузле что стратегически важного мы здесь сделали первое мы здесь сделали вот эту нишу куда вывели ревизию на фильтра второе значит Здесь, вот в этом участке, на первом видео, кто не смотрел, я покажу, шли, шел воздуховод с первого этажа, вентиляционная шахта 110 -я. В зависимости от того, на каком этаже будут брать квартиру, здесь всего четыре этажа, дома не выше сосен, позиционирование значит этого жилого комплекса. Значит, на первом этаже вентиляционная шахта, она... Находится вот такой вот обрубок, да? мы сейчас находимся на втором этаже, на втором этаже у нас идет э, наш обрубок, который уходит э, выше этажом, да? плюс идет э, с первого этажа по центру э, кабины, получается санузла, э, вот такая вот труба, то есть это вот тот обрубок, который э, у э, этажом ниже, получается, жителя, значит, э, отвод э, выпущен на полметра, да? у нас он проходит через всю стену. И тот, кто находится на третьем этаже, у него будет, соответственно, труба идти с этой стороны, еще будет получается, и еще одна будет труба. То есть на четвертом этаже это вот такая вот гармошка из этих труб. Непонятно, почему застройщик не убрал их вот на эту стену. Мы полностью пропилили данную стену насквозь, да, и сделали, ушли в полу, расштрабили пол и сделали пластиковый вентиляционный канал полностью вот в этот участок и заложили его в стену, чтобы у нас у клиента здесь была ровная стена поставили гигиенический душ э, рукомойник неглубокий и соответственно установлена инсталляция в туалете мы тоже полностью всю плитку перекладывали, то есть разбирались вот эти нафиг все стены, вся мозаика в дрова вот, э, вот эта ниша у нее только осталась конструкция вот. было разобрано максимально все вот такие вот дела у нас тут творились всем спасибо за просмотр надеюсь данный видеоролик был вам полезен если так то ставьте палец вверху пишите свои комментарии я на них всегда отвечаю до новых встреч пока